Ребят, на 100 подписчиков я сниму, лично я сниму, как обычный один день из моей жизни. Один день из жизни Ванька будет. А на 100 под не на 1000 подписчиков я сниму, пожалуй, О, животик, блин, не поздоровится тебе. Да, на 1000 подписчиков я сниму Сюр стрёминг. Я буду где видео где я буду лично я буду пробовать шуру самое главное не заблеваться честно говоря ну, ну я про попробую, ничего мне мне это легко как раз два как сделать из дня ночь на <соспит> стоп на 100 подписчиков я буду снимать один день из моей жизни, 100%, потому что он уже отснят, материал тут. А, Во-вторых, я на 1000 подписчиков, да, на 1000 подписок, когда у меня будет на канале 1000 друзей, 1000 друзей, да, 1000 репти. я сниму сюрстрём, где я лично, я его буду пробовать. Ни кто то там другой, ни Влад, ни Тань, ни Жень, ни Дима, ни, ни мои друзья. А я сам его попробую, первый раз в своей жизни буду. И расскажу вам свое впечатление, что это такое.